Глава Совета директоров международной транспортной компании ФЕСКО Андрей Северилов пообщался со студентами и преподавателями Казанского университета и прочитал лекцию о развитии рынка контейнерных перевозок в мире, России и Республике Татарстан. По его словам, компания ввиду ее масштабности уделяет много внимания работе с подрастающим поколением, то есть студентами. В рамках встречи было подписано соглашение между ФЕСКО и Казанским федеральным университетом. Подписали соглашение о начале работы по созданию некой магистрской программы по выращиванию кадров, работающих, которые будут работать в сфере логистики. С одной стороны, мы получаем, получаем высококвозиционных людей, преданных нашей, нашей компании, а с другой стороны, мы готовы обеспечить максимально комфортные условия, там, начиная от условий обучения в, в период обучения в университете и заканчивая прохождением практик в наших инфраструктурных объектах. В порту, на кораблях, на терминалах. В шоу-руме Высшей школы журналистики Андрей Северилов рассказал слушателям о том, что из себя представляет транспортная группа Феска. По словам спикера, компания – лидер на рынке перевозок. Оказывает услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стебиодорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и Содружества независимых государств. Мы старейшая компания в мире. наверное, После Сбербанка нам в этом году исполнилось 143 года. 6500 сотрудников по России. И мы крупнейшая в России транспортная компания, мультимодальная, работающая на всех видах транспорта. У нас свой собственный флот и порт Владивосток наш. Мы представлены на железных дорогах, терминалы. В том числе мы прямо сейчас строим терминал в Зеленодольске, в республике Татарстан. Отметим, что Андрей Северилов уже не первый раз в Казани. В прошлом, 2022 году, глава Совета директоров компании встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Тогда стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентирована на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюз.